Здравствуйте дорогие друзья, на связи Жанниров Павел, психолог <coughs> по тревожным расстройствам. В этом видео я вам расскажу, как же проверить правдивость моих отзывов по избавлению от панических атак, ВСД, невроза и тревожных расстройств. Дело в том, что записать это видео меня как бы подбил один человек, который написал комментарий, что он не верит этим всем отзывам, что есть где-то в, в общем интернете на каких-то формах отзывы людей, что я им либо не помог, либо помог частично, либо очень мало и так далее. А вот этим отзывам на моем сайте он не верит. Вот. Дело в том, что действительно есть люди, там действительно есть отзывы, они 2017 или 2018 года, там, по-моему, в районе 5 человек, которые реально проходили, которые не были довольны результатами курса. И я сказал, ну, я ему отвечал в комментарии, что да, действительно, 5 человек 2017 года недовольных и 120 отзывов, которые появляются по сей день довольных. Я думаю, здесь, ну, как бы, комментарии излишни, да, то есть, конечно, можете ориентироваться и на те отзывы, можете ориентироваться на эти, но здесь очевидно, что всегда будут недовольные люди, всегда будут те, кто не получит результат. Но дело не в этом. Он меня э, натолкнул на мысль о том, что он не верит отзывам. Он не верит, потому что считает, что отзывы можно купить, заказать, и, соответственно, это целая профессия. И то есть получается, что мои отзывы – это видео, где я снимаю людей, спрашиваю у них после курса, то есть спрашиваю у них, интервью беру и так далее. И второй формат отзывов, это когда я им высылаю ссылку, чтобы они оставили свой комментарий ВКонтакте. То есть они через свою страницу ВКонтакте пишут отзыв, он тут же публикуется у меня на сайте вместе с остальными отзывами. То есть я не, не могу редактировать ни видеоотзыв, ни текстовый отзыв, потому что это снимается на видео, человек говорит сам, а это пишет человек сам, я это средактировать не могу. Но даже это не убеждает человека, что это отзывы правдивые. Что же может быть убедительным? Я подумал, может быть, я могу дать э, людям контакты этих людей, например, их страницу, чтобы они их могли им написать. Но они тогда скажут, "Да вы их просто подговариваете, либо они вам, вы им платите за то, чтобы они эти отзывы или писали другим, что все хорошо. Дальше. То, что эти люди, или, допустим, я скажу, что вот этот человек, это его жизнь там, и так далее, то есть дам контактные данные тех, кто видео записывал, могут сказать, что это не значит, что вы человеку не заплатили, чтобы он вам сказал по бумажке то, что вы ему хотите сказать. Получается, что доказать правдивость отзывов с точки зрения того, кто их предоставил, именно конкретных людей, кто их предоставил, практически невозможно. Понятно? Согласны? Согласны. Ну что же тогда делать? Делать в том, дело -то в том, я понял, что есть способ. Способ просто самый четкий. Люди в своих отзывах говорят примерно об одних и тех же результатах. Если вы прочитаете эти отзывы, вы увидите, что у людей происходит снижение тревожности, снижение либо то, что проходят симптомы, улучшение их самочувствия сна, аппетита, там, жизненной энергии, радости жизни и так далее, чувствуют себя более бодро там, и так далее, чувствуют себя достаточно комфортно и, соответственно, убирают все эти страхи, панические атаки проходят у всех. То есть вот примерный набор и как человек может поверить, что они действительно этот результат получили? Только в том случае, если он сам получит этот результат. То есть мы все с вами согласны, что если человек получил такие же результаты, как и эти люди, он поверит, что это правда. Согласны? То есть если я получил результат, я лично. И кто-то говорит о том, что он получил тоже такой же результат, то я буду верить, что он его тоже получил. Потому что я его получил. Понимаете? Когда человек говорит о том, что у него есть результат, а у меня результата нет, я не верю, потому что я результата не получил. И вот как же сделать так, чтобы каждый человек смог поверить в результате этих отзывов? Очень просто. Все, что требуется, это... Внедрить ту технологию, которая дала им результат. Ведь мы с, с людьми работаем на курсе по одной разработанной технологии, которую я уже в течение пяти лет пытаюсь доводить все время, улучшать до ума, которая дает вот эти стабильные, хорошие результаты. Как? Внедрить эту технологию в свою жизнь, получить результаты, пусть, может быть, не такие, то есть, понятное дело, что результаты людей спустя два месяца курса, плотной работы со мной, под моим руководством, когда я их веду за ручку, это отдельные результаты, но можно же получить хотя бы движение, то есть, например, если у человека будет результат, Снизится тревожность. Не, не на 80%, как у моих клиентов, или 60%, а на 20%. снизится симптомы или какие-то симптомы перестанут беспокоить, и он перестанет на них сосредотачиться. Улучшится сон. Ему проще будет отвлекаться от тревог. Пройдут панические атаки. Я думаю, что вот такого результата будет достаточно для любого человека, что если он услышит, что человек другой получил большие результаты, но почти такие же в этом же направлении, то он уже будет верить. Условно говоря, что человек, допустим, начал кататься на скейтборде, и у него получилось сделать какой-то классный фир, ну фирт, или как он там, в общем, к, к прием. <Blessing> Не знаю, подскажите мне, как это называется, финт, вот, финт, вот он. Он сделал какой-то финт на скейтборде. И видит другого человека или видит другого человека, которого научили делать еще большие финты. То есть, если ему научили и показали, и он сделал небольшой финт, он гораздо с большей уверенностью поверит, что этот же человек способен научить делать еще большие финты. Потому что он уже это опробовал и получил такой микро или небольшой, средний или малый результат. Так вот, чтобы это произошло, достаточно просто внедрить хотя бы на базовом, простом, вашем собственном уровне эту технологию в свою жизнь. Но как это сделать? Человек мне говорит очевидные вещи. Он говорит, у вас курс такой дорогой, и мне приходится сразу за него платить без гарантии результата, что это за фигня, это код в мешке. И для многих из вас действительно это так и выглядит. Я согласен, мой курс не для всех подходит из своей стоимости. Поэтому есть решение, которое я бы вам всем рекомендовал именно из-за того, что это позволяет, во-первых, опробовать эту технологию, получить уже небольшие результаты и убедиться в правоте результатов всех моих отзывов. Это мой видеокурс, который есть в ссылки в описании. Его стоимость в 12 раз ниже стоимости курса. Вы его можете приобрести уже прямо сейчас, перейдя по ссылке на сайте. И внедрив эту технологию в свою жизнь, вы уже получите первые результаты. Но внедрив, не просто узнав, потому что видеокурс он рассказывает про технологию, которую я использую. С примерами, с тем нюансами, как это надо делать. И вам нужно будет ее применить к вашим ситуациям, чтобы снизить тревожность, убрать симптомы, улучшить самочувствие, убрать панические атаки. И, соответственно, получить первые такие приближенные результаты к тому, что получают мои клиенты на курсе. И вот в этот самый момент, как только вы получаете первые результаты, как только вы чувствуете, что надо же, а это же правда работает, тогда для вас станет очевидно, что все те вещи, которые люди эти говорили, это так и есть. То есть вы услышите отзыв, где говорят, я фиксировал, разбирал события, менял к ним восприятие, и мне это помогло. И вы будете думать, точно, ну я же делал то же самое, и мне это помогает. Значит, то, что человек говорит, насколько больших результатов он добился, это реально, если использовать эту технологию. Поэтому, для всех скептиков, кто думает, что отзывы купленные, подставные, не настоящие и так далее, я вам предлагаю, берите видеокурс, внедряйте технологию, получайте результат и убеждайтесь, том, что люди реально меняют свою жизнь. Другого выхода поверить в отзывы я просто не вижу. Поэтому это самый эффективный способ убедиться в истинности и правоте этих отзывов. Переходите по ссылке в описании, приобретайте видеокурс, работайте, внедряйте, получите те же самые результаты. Спасибо, что досмотрели. Всем пока.